Защитное покрытие аквапалек глаз, предназначенное для нанесения на стекла автомобиля в межсезонье, в зимнюю погоду, улучшает обзорность и реакцию водителя. Срок службы 9 месяцев можно наносить на стекла автомобиля, можно наносить на стекла квартиры, дома, дачи, улучшает счищение льда, грязи. Рекомендуется наносить в межсезонье, при поездках на дальние расстояния. Уменьшает загрязнение лобового стекла как от мук, так и от грязи. Can yeah, do I want it. Can do it. I want it. Yeah, me Can do it. He said, Yeah, And